Привет, девчонки, с вами Настейша, и сейчас у нас зимний период, и поэтому я хотела бы поговорить о том, как правильно ухаживать за нашей кожей зимой, как ее защищать, как ее уберечь немного от этих холодов и поделиться какими-то своими лайфхаками, которые я использую в повседневной жизни. Так что давайте начинать. Я выделила несколько основных пунктов, которые помогают Именно мне поддерживать мою кожу в хорошем состоянии даже в зимний период. Хотя это достаточно трудно, потому что это самый такой, знаете, жесткий и суровый период для нашей кожи. И она требует хорошей такой, знаете, защиты и питания. И тут независимо от того, какой у вас тип кожи. Это сухая кожа, для которой это максимально губительный период. Это комбинированная кожа, это жирная кожа. Любая кожа нуждается в защите. И поэтому давайте разберем основные моменты, которые смогут вам помочь. Первое, о чем важно, не забывать это пить воду. Потому что для кожи это очень важно в зимний период, так и в летний период, в общем, в любой период. Поговорила об этом, захотелось попить водички. Водичка за вас. Так что да, смотрите это видео, попейте водички. Тон кожи становится более ровным, вода в любом случае улучшает метаболизм, и вообще возьмите себе за привычку. Ну, мне кажется, в холодное время года все-таки приятнее пить теплую воду. Я, например, пью теплую воду с лимоном каждое утро перед тем, как встаю. Я выпиваю стабильно два стакана воды, я прямо даже не представляю свое утро без этого. Это правда очень важно, и это правда очень поможет вашей коже. Я прямо даже не знаю, еще остались вообще люди, которые не пьют воду с утра? Также зимой нам хочется чего-то теплого, чтобы согреться. Чем больше жидкости вы пьете, вообще тем лучше, чем больше жидкости поступает в ваш организм, тем лучше. Поэтому предлагаю вам как такое альтернативное холодное время года пить зеленый чай зеленый чай. В него можно добавлять корицу, имбирь, лимон, в общем, все, что вы любите. Мало того, что это будет такая, знаете, витаминная бомба, которая поможет вам поддерживать ваш иммунитет. Он разгоняет метаболизм, это вообще природный антиоксидант, и он делает кожу лица нашего гораздо свежее. Поэтому зеленый чай будет тоже очень полезен для вашей кожи. Кстати, пакетики от зеленого чая можно не выбрасывать, а делать хорошие такие вот мешочки, примочки, которые помогают вам, когда вы не выспались, к примеру. Их можно положить просто на 15 минут под глаза, и они немного убирают черные круги под глазами, я в общем думаю, все мы знаем маски с зеленым чаем, да, вот такие вот патчи самодельные, вот, поэтому зеленый чай такая незаменимая штука на зиму, ну и в целом он очень полезный и вкусный. В уходе, как и во всем, наверное, в жизни, важна регулярность. Если мы хотим чего-то добиться, то важно делать это регулярно. Давайте еще раз проговорим основные этапы а, того, что мы должны делать с нашей кожей. Это очищение, это тонизирование, это увлажнение. Ну и плюс, наверное, добавляется защита в зимний период. Защита с помощью крема, соответственно, с помощью крема и даже с помощью декоративной косметики. То есть э, очищение должно быть максимально щадящим, тоник Должен быть увлажняющим, и крем для лица должен быть защитным и хорошо таким, знаете, питателем. Я вам хочу поделиться моими средствами, которые я выделила для себя сейчас, особенно на зимний период. Для меня сейчас незаменимая вещь, незаменимый крем, это клиник, 72 часа увлажнения, как-то так. Moisture Surge, 72 hours. И да, он действительно очень круто помогает, он такой, знаете, прямо питательный, на зиму прям очень хорошо, и также вам могу посоветовать вот такую вот вечернюю ночную маску, после нее кожа, правда, такая, знаете, мягенькая-мягенькая на утро, поэтому вот такие вот два мои фаворита от Клиник, пенка у меня от классного украинского бренда Ней хороший состав, она достаточно, кстати, бюджетная, и она хорошо и щадящая, и очищает кожу лица. Ну и тоник у меня увлажняющий, это такой тоник, лосьон даже, ну в любом случае любой уход вы подбираете под ваш тип кожи. У меня, например, комбинированная кожа, и мне этот уход сейчас максимально подходит, вот, поэтому в любом случае, какой бы тип кожи у вас не было, это такое универсальное правило очищение, тонизирования, увлажнения, поэтому возьмите себе за привычку вот эти вот три пункта. И помните о регулярности, потому что во всем и особенно в уходе за лицом, если вы хотите добиться какого-то результата, важна регулярность. Вам следует это делать и утром, и вечером, не забывайте об этом, не лениться. Ну и, наверное, еще такой пункт, который можно добавить на зимний период, это маски. Мне кажется, маски это вообще будет и классным подарком, если вы захотите подарить маме, сестре, подруге, кому угодно. В общем, классная, хорошая, увлажняющая маска, очень будет кстати. Особенно в зимний период, такое дополнительное питание, увлажнение для нашей кожи, для любого типа кожи, еще раз повторюсь, это будет полезно для жирной кожи, для нее тоже очень важно питание, возможно, не такое интенсивное, как для сухой, но все же, не забывайте об этом пункте, не забывайте об этом шаге, поэтому питательная маска, это будет и хорошим подарком, ну и просто такой, знаете, ритуал. Один раз в неделю такой спа-ритуал очень важен для нас, девочек. Вот эти вот все штучки. Мне кажется, это очень все круто, очень все нам поднимает настроение. Вот сейчас нужно как никогда находить какие-то моменты, которые нам повышают настроение, поэтому пусть это будут масочки, так скажем, совместим приятное с полезными для нашей кожи. Очищение, тонизирование и увлажнение. И не забываем про питание дополнительное с помощью масок. И да, очень советую вам в зимний период не забывать использование увлажняющего крема, потому что это будет такой как защитный барьер перед тем, как вы выходите на улицу. Кстати, про защитный барьер. Еще одним дополнительным средством защиты, как ни странно, может для нашей кожи являться макияж. То есть достаточно хорошие там биби-крема, который мало того, что сделает наш, тон нашей кожи более ровным, более красивым, так еще немного защитят его от внешней, окружающей среды. В принципе, хороший крем это сделает тоже. Но вот таким дополнительным барьером может стать еще декоративная косметика, тоже правильно и хорошо подобрана. Ваш уход должен подбирать косметолог. Просто хочу вам сказать еще раз, девочки, что не слишком на этом зацикливайтесь, не слишком судите себя строго, не слишком зацикливайтесь на вашей коже, потому что очень часто какие-то вот эти вот мелкие недостатки не находятся именно у нас в голове. И очень часто окружающие люди даже этого не замечают, то, что мы видим мы. Поэтому просто правильный уход. Не нужно переусердствовать, не нужно делать что-то сверх, потому что у меня была такая ошибка, у меня была такая проблема, когда я действительно очень сильно пересушила себе кожу всеми средствами, когда и Причем эти из остатков видел только я, когда все косметологи мне в голос кричали, что у меня, в принципе, нет таких проблем с кожей, как я их вижу. И я же пыталась всем, чем только можно, ее пересушить, исправить. В то время как мне нужен был просто адекватный уход, очищение, увлажнение, питание моей кожи, и все было бы с ней в порядке, и все было бы с ней прекрасно. Поэтому, девочки, отстаньте немножко от себя. Просто не нужно быть к себе такими критичными. Правда, есть гораздо более важные, вещи в жизни, чем просто обращать внимание на каждую новую прыщечку, которая у нас выскочил. Тем более, что на, на это влияют столько факторов, что даже, я не знаю, питаясь идеально только овощами каждый день, и я не знаю, не стрессуя, а постоянно находясь в каком-то цене, они все равно будут появляться. Поэтому просто немножко отстаньте от себя и успокойтесь. Тоже не забываем про демакияж. В принципе, это важно не только в зимнем периоде, но тоже такой пункт я выделю. Не забывайте об этом, правда, я, ну, я для себя вообще не представляю, как можно лечь спать с косметикой, но все же, если кто-то это еще делает, то, пожалуйста, перестаньте, потому что это ужасно, это такой дополнительный барьер, допол дополнительный парниковый эффект на вашей коже, особенно ночью, когда она регенерируется, в общем, очень важно убрать все с лица, да и вообще, знаете, мне кажется, это такой ритуал, когда ты приходишь домой, тебе хочется смыть этот день с себя полностью, вот, убрать, смыть весь макияж, и даже приятнее с чистым Лицо, мне кажется ложится спать поэтому не забывайте про этот пункт не забываем мыть кисти для макияжа это тоже очень важный пункт не забываем об этом потому что микробы которые там скапливаются важно э, вымывать очищать спонжик наш, который мы используем для нанесения. Вообще нужно мыть после каждой процедуры кисти, нужно мыть хотя бы один раз в две недели. Это не так трудно, это все очень быстро, сейчас есть специальные средства для этого, но это правда такой очень важный пункт и очень важный шаг, который убережет вашу кожу от каких-то дополнительных высыпаний. Также не забываем о губах. Мы очень часто увлажняем нашу кожу и забываем о губах. Мы забываем о губах, о кутикулах, есть очень классное такое средство. А я уверена, что вы все знаете, его. Это мистер Пау-Пау. Это экстракт папайи. Его можно наносить и на кончики волос, и на кутикулы, и на губы. Не забывайте про увлажнение губ, особенно перед тем, как вы ходите на улицу. Разложите вообще себе везде в сумочке какие-нибудь гигиенические помады, гигиенические штучки. Вот, они берегут ваши губы от трещин. И тоже не забывайте наносить какое-то масло на кончики волос. Вот. Особенно в зимний период это будет полезно, потому что, да, верхняя часть у нас головы закрыты, кончики у нас как всегда страдают. Поэтому, да, это будет тоже таким вот дополнительным средством. Ну, мне кажется, вообще зимой себе хочется вообще постоянно увлажнять, обмазывать всякими маслами, кремами. Поэтому, да, это очень, мне кажется, такие классные подарки на Новый год, которые будут всегда полезны. Они, с одной стороны, и практичные, а с другой стороны, иногда... Мы забываем, да, что ли, об этом, а можно какой-то найти интересный, необычный, пахучий, классный крем, и это будет очень классным подарком. Вот, поэтому увлажняйте себя, наслаждайтесь жизнью, будьте в тепле. Самое главное, любите себя, не придирайтесь слишком сильно к себе, не зацикливайтесь слишком сильно на вот этих вот мелких моментах, мелких вопросах, потому что все это на самом деле такие мелочи, которые просто у нас в голове, просто какой-то правильный регулярный уход. И вот, знаете, в комплексе все это... И ваш образ жизни, это и ваш образ мышления, ваше вообще внутреннее состояние, это все будет отображаться на вас, на вашем теле, на вашем лице. Вот, поэтому не забывайте транслировать добро и позитив в этот мир, и вы будете выглядеть уже гораздо, гораздо более прекрасно. Арина. Пока! Скоро увидимся!